сегодня мы поиграем генбитры 3d да вы не думаете что это реальный генбитры 3d ну мы с вами ранее генбитры 3d играем. эта игра начала хайпить не знаю хайпит это сейчас игра. или нет ух ты как со стороны это выглядит я пока себя отнесу. Вот. Видите, что я несу? Если ты прямо сейчас увидишь, да? давайте. Вот я уже создал вот этот новый уровень. И давайте я вам покажу что-то. И мы становимся невидимыми. Короче, да, тут вы можете стать невидимым. А я сдох, Блин, там уже невозможно. Я... Да, не невозможно. Да, просто очень. Да, я сказал о изи. Но если прямо сейчас посмотреть, это не изи никакой. Ну вот тут просто сначала как-то умираю. Дау! И... И этот уровень пока что еще не сделан, потому что у меня нету утверждения аккаунта. Я сдох. Короче, давайте я вам покажу данную вещь. Ну вот так выглядит, ну и давайте я вам покажу, как это уже без вот тут стоит невидимка, и мы можем стать невидимкой, ах ты гад. блин, а мы что, реально можем сейчас тут и, и тут стать невидимкой, чего? А, невидимки тебе с вами. Почти. Ну я не знаю, что можно увидеть. Так, мне вот это нужно все. Ну, я пока что тут буду еще задавать подтверждение и буду выпускать каждый раз обгубление. Да, и теперь я сделал вот так. Может так? Что мне не запахнуло? Так я не понял. Вот теперь ты Вот теперь ты пахает Я думаю, что мне ты пахнул. Да. you can share a level and till you concluded it completed. The level is in normal mode. the they Кен, бе, доп. Не, не, не, не, не, if it has a start post. Ah, нужно сначала так, я не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, ладно еще потом... я понял нужно сначала сделать старт позы старт позы зачем то Там так и написано старт позы вот старт позы мы прошли его сейчас Ага. Тем более, почему что ли? Я не понимаю. Ну я заздал. обновление выходит тут, тут а там уже начинается слово нет кинтачить я заздал тет пц полз поз пост поз можно посмотреть вот так. <связывающие> так, я забыл сказать, что тут написано тест моды Тест мод это еще в тесте моды. Значит, да? И называется тест мод. <связывающие> Не знаю, что это, но я добавлю. Ой, ой, ой, ой, ой, ой! ой, ой, ой. Я забыл сказать, что это еще и работает э, вот так. Да. Можно это попустить, Таш, Поставьте. Это Таша можно попустить, если вы не знали. Вы просто не можете не понимать, но у вас сама это все может заспать. Но зато он прикольно. Ну, ребята, оценка... 1 до да, 10. Давайте оценку. Надеюсь, я не знаю, какую оценку поставить. Я вам на, на комментарии напишу 0 от 100. Да, какая оценка поставите, если одну вы что, хейтеры? Сами вы Короче, всем пока. Ну зато, или вы не увидели. Если видели,